6 здесь. Да. Mm -hmm. Есть уровень на айфоне, Шапка? Тут есть уровень. Тут, Тут есть. уже все а, есть. Распаковывай пока, короче. Что, по нам? Давай, давай, Держи нож, держи его. Цены там остались, все. Где вы есть? Ага. По дому. Залазь, чего? Сейчас будет горе. Пошла. Ебал. Бля, ну прям по нам, да, ебашки? Ну, блядь, в дом ебашка Значит, по-любому по нам. Бля, хорошо, что Жора сказал зайти. Так бы я хуели бы, присыпало бы. Они просто перекидываются, так может, блядь. А забей хуй не отвечай на все. До вечера, броди, идти, по одной вот так, блядь. Кошмарит, чисто, чтоб, блядь, позаёбывать. Ну, а сейчас вылезешь, может прилететь. Да, спал, да, да, да, да, ну, но пересиди. Он, видишь, каждые минут пять, типа, закидывает. Ну, как, две-три минуты каждый закидывает. Блядь. Летит. А, ну, вот это снял. Тебя на расе Давай еще двадцать минут, если ничего не хуйня. меняется. Пожалуйста. Да нет, смотри, очень близко прилетает. Это реально смешан. Понимаешь? Коробку а? Коробку поломали. По моей. Нет выхода. Давай, давай, давай. Это что, Садис?